Добрый день! Сегодня последний день месяца и по традиции я посещаю один из наших объектов и по дороге я вам расскажу о том, каких успехов добилась наша компания за предыдущий месяц. Итак, итоги августа. На данный момент у нас в строительстве находится 15 объектов. За август мы сдали 4 объекта, начали новых 6 объектов. План по реализации объектов мы выполнили в предыдущем периоде. В сентябре планируем увеличить объем заключенных и выполненных обязательств на 10-15%, планируем сдать 6 готовых проектов и начать строительство на новых 6-7 проектах. На одном из объектов в предыдущем месяце мы проводили работы по выторфовке участка. Сейчас мы уже начали там строительство фундаментов. И переключилась такая история, что перед началом работ, уже непосредственно перед началом работ, выяснилось, что на, в коттеджный поселок не пускает э, землеройную технику весом более... 6 тонн. А, ну а так как объем выторговки составлял порядка 1900 кубов, копаясь там вручную, было, ну, это нереально. Поэтому приняли решение поставить туда наши мини-экскаваторы, две единицы. Также подключили на вывоз небольшие 10-кубовые самосвалы. И, в принципе, все получилось хорошо. реализовали проект в срок. Все чисто, аккуратно получилось. Сами были удивлены, что так можно тоже делать. В августе я занимался в основном улучшением работы производственного отдела. В частности, сокращением сроков строительства, улучшением информирования клиента о том, что происходит у него на объекте. Для этого мы ввели ежедневный контроль сроков проекта по графику инженерами ПТО вели систему автоматизации отдела снабжения В ежедневный отчет для заказчиков добавили определенную информацию, которая позволяет заказчику понять, что настройки порядок, на настройки все хорошо, что не надо отвлекаться и тратить личное время на контроль строительства, а может заниматься своими делами. В то же время старались улучшить работу именно наших сотрудников для того, чтобы они тоже в комфортном режиме, без пожаров, решали задачи на стройплощадке в плановом режиме. Сейчас мы приближаемся к объекту в деревне Шепелева. Здесь мы строим фундаментную плиту площадью порядка 400 метров квадратных. Заканчивается этап армирования фундамента. Сейчас сами все увидите. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, мужчины. Здравствуйте. Как Здравствуйте. ваши дела? Итак, мы проинспектировали нашу стройку в Сосновом Бару, побеседовали с нашими сотрудниками о том, как мы можем делать свою работу лучше, выяснили, что в проекте есть ошибка в защитном слое арматуры нижней, провели соответствующий ликбез нашему проектировщику, и в перспективе такой ошибки больше не будет. В октябре отчитаемся за текущий месяц.